Не путать лекции с блогерами. Блогеры – они о своем, а мы – о вечном и бесконечном. Мы занимаемся просвещением, а блогеры занимаются захватом внимания внутри социальных сетей. Идет война, но не боевыми средствами. Надо вывернуться, подменив игру. Победа – победа. Духа. Это ср 2 будет новый, третярдовый. Оп, оп, этот ср 2 и рассказывает. Киевская Русь первородна или э, московиты, Поэтому про тартары там ничего. По паспорту я, Петр Адольфович, э, Россия преобразится, Антихрист все равно победит. Еще раз говорю, геополитика это не наша. Не нравится, не ешь. Мне скажут, а чего ты это, щеки дуваешь? Ты имеешь вообще компетенции такие оценки делать? Да. Почему президент Зеленский официально не объявляет войну России, по законам Украины и международного права. Если война, то тогда капитуляция. Тогда главное. Если война, то это обстоятельства непреодолимой силы, которые позволяют зачеркнуть через форс-мажор обязательства. А Зеленский не отказывается от обязательств, поэтому не объявляет войну. Форс-мажора нет, есть специальный военный оператор. Возможно ли ситуация, в которой Китай встанет на сторону Запада против России? К сожалению, очень даже возможно. Для того, чтобы это не произошло, Россия в той ситуации в связке трех сил, Китай, Россия и США, заняв активную позицию, а активную позицию Россия заняла с ультиматумом Рябкова 15 декабря 2021 года, вот она, если будет давить, ломить стеной, идет война, но не боевыми средствами. Она России выиграет. Почему? Потому что и Китай, и США находятся в пассиве. Вот продолжение, твердое продолжение активной позиции, не боевыми средствами обеспечивают победу. Есть российскую победу России в треугольник. И, соответственно, глобальная победа. И это закон перемен в военном искусстве. Это закон перемен в военном искусстве. Не нравится – не ешь. Никто же не преподает закон перемен. Где? В каком, понимаешь ли, энциклопедии прочитать? Э, все это вам не надо. Многие знания, многие печали. Следят, наблюдают. Значит, мы на верном пути. И ты нам точно подходишь. Да кому это нам? Кому кому надо, кому многие знания, многие печали. Всему свое время. Какие последствия вы видите для РФ в случае поражения военной спецоперации? Ну, спецоперация не будет объявлена поражением, она будет объявлена победой так же, как и победный выход советских войск из Афганистана. По сути, это, конечно, поражение, по форме это будет победа какая-то, но чего? Мирного существования, мир, наконец-то эти ужасы войны так сказать, преодолены. Последствия будут ужасными, если не перехватить, так сказать, инициативу и не победить асимметрично не на уровне Украины, а на уровне всемирности. Поэтому я и говорю, что победа России, удел России всемирность, и победа должны быть на всемирном глобальном уровне. А это не важно, чем закончится специальная операция на Украине. Надо вывернуться, подменив игру вывернуться из шахматной схемы в противоположности. России воюют с Украиной, подменив игру, уйдя, так сказать, из двоичности в троичность. А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы – это ловушка для ума и сердца. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. Поэтому выкинь шахматы из головы. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Поэтому вам закон перемен никто не рассказывает, никаких учебников. А, а кто знает про закон перемен, кому надо за кулисы, те и знают. Россия выиграет, если будет давить нематериальные силы. А для этого нужны образ победы, притягательный образ, куда Россия зовет народы мира. Этот притягательный образ был тогда, когда Россия звала народы мира а в коммунизм светлое будущее человечества не состоялся. Куда теперь звать, это, говорят, не политика и хочет, и желает достучаться не до умов, а до сердец через образы и символы. Выражать, понимаешь ли, свои чувства, и в этом резонансе чувств, и будет победа. Русская победа Духа. Как эта победа Духа выглядит? Да? Значит, это сначала Родина Мать зовет, это Дух Победы, Он от Земли. Потом, значит, этот Дух Победы от Земли генерирует энергию жизни, народ хочет. И, и тогда, когда создался, так сказать, этот среда, пробивает значит, этот Святой Дух от Неба. И тогда, так сказать, искра божья пробивает, и она, собственно говоря, запускает, запускает эти перемены. Тяговый двигатель, возвращение на круги своя, вот этой счастье и радости. Мальца позывной, как записывать? Да. Хм, божья искра? Как в итоге разделят Россию? Ну, Россию очень не хотелось бы, чтобы разделили. К этому, собственно говоря, замысл-то врагов есть, но политика, так сказать, Кремля действительно, в общем-то, провокационно подставляет. В случае, если Россия проигрывает, то она будет расчленена. Поэтому проигрыш невозможен. И э, в замысле создателя развала России не должно быть ее удержит от развала. небесный небесной через руки у да, Всевышнего нет других рук, кроме тех, которые на земле. Ее удержит от развала. Я говорил о замысле. Замысле врагов. Вот. Он никуда не делся от замысла. Судя по тому, что происходит, у меня оптимизм, перспектива светлая. Россия победит глобальном масштабе. Как вы видите место Белоруссии в сегодняшнем раскладе сил и в будущем? Что будет после ухода Лукашенко? Союзное государство России и Белоруссии. К этому союзному государству примкнут, понимаешь, и другие тюркские республики. И будет СССР-2. Это сср 2 будет новой, третья ардовая. Потому что это не будет... Красная ССР. Не будет Красного ССР. ССР же будет весь другой. Это цвет победы. Цвет победы пурпур, -пур. А это красный плюс синий. Красное, вот это левое коммунистическое, нужно соединить с либерализмом синий. Получится, понимаешь ли? Там гармония. Евразист. Если убрать, понимаешь, в чем дело, либералов будет такая. Какие цвета на флаге Третьего рейха? Красный, черный и белый. Путинская идея, которая взята у Ивана Ильина, это православная монархия, великая консервативная держава. Это черносотенная идея. Это черный. Красный с черным это нацист. Русский нацист. Поэтому нужно красный с синим. Включайте телевизор, там государственный канал. Государственный канал. Россия один. На этом государственном канале главная информационная э, битва идет, понимаешь ли, на упоительных вечерах, э, значит, Владимир Соловьев. Кто такой Владимир Соловьев? Хаси. Поймите меня правильно. Он не католик, не буддист. Не адвентист седьмого дня, он хасид. И что там на этом государственном канале, э, значит, кто вещает истину в последней инстанции, которые все слушают в, в молчании, э, приняв, э, значит, стойку смирно? Они слушают иностранного гражданина Рупора вечного царства Израиля. Вот тут говорят. Дефолт, когда э, заменяют русские слова иностранными, мне это всегда режет ухо. Спецслужбистов, ну посмотрите прямо в телевизор, кто вещает эту главную мысль? Ее вещает яков Кенни. Как это дефолт по русски? Yeah. Это не платежеспособность. Ну есть русский язык, он, такой, он простой, он удобный, он понятный, он всем понятный, но... Ну что вы народу вешаете там? Дефолт, дефолт. Кто такой Яков Хедмин? Это спецслужба «Натив». Это репатриация э, евреев. О чем он не говорит, но точно показывает. Он показывает, что должно быть. И все внимают. Потому что другого рупора нет. В России сейчас идет... Огромная экономическая революция, связанная с тем, что Россия, хочет она, не хочет, заставляет вас отделиться от западной экономики. Он же э, какой-то Яша Казаков, э, гражданин Союза СССР. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Вот он и этот СССР-2 и рассказывает. Вопрос об ССР-2 воспринимается взглядом опять же назад. Посмотри на востоке, новый день настает. Ты же смотришь упорно затылком вперед. ССР-2 это не ССР-1. ССР-2 это третья орда. Это большая Евразия. Это цивилизационный проект, устремленный в будущее. Цвет флага пурпурный. Этот цвет победы. Большая Евразия ⁇ это не абстрактный геополитическая схем, а без всякого преувеличения. Действительно, цивилизационный проект, устремленный в будущее. К какому из мировых проектов вы относите себя? Ну, я большая Евразия, третья, да? Ну, поймите меня правильно. С позиции красного полковника, занимающегося разведкой комментарно, я должен... Топить это э, современное, так сказать, э, слово э, за тех, кто побеждает, а не за тех, кто проигрывает. Проигрывают вот эти, которые удерживают, а выигрывают те, которые захватывают. Поэтому я за захват будущего. Вероятно, все-таки придется Кадырова со своими ребятами пройти по центральной улице Львова, чтобы убедить их, что лучше, лучше так для их будущего. Приглашаем с удовольствием нас там. А как быть с христианским постулатом милосердия выше справедливости? Подойдет ли он для устройства новой орды? Милосердие? Ну да, Аллах Акбар! Милости и милосердие, а милосердие это прощение. Конечно, милосердие выше справедливости. Почему? Потому что образ русской победы – это мы сели с побежденным за общий стол и тризну правим по погибшим. Это образ русской победы. Это то, что делает, так сказать, привлекательным этот… но ну, к сожалению, не транслируется в, в информационном поле, не засвечивается это. Но ну, именно это и есть почему. Русская душа э, широкая, она же, понимаешь ли, завистливая и жадная. Вот, но э, в этой части, так сказать, э, она э, с Верхняя часть, фиолетовая. Наш фиолетовый медведь. Ну, зеленый и фиолетовый. Зеленый кони. Средний, фиолетового ждет гибели за зеленого. Тоже мне открытие все это и без них знаем. Что касается милосердия, да, конечно. Да, конечно. Да, конечно. Именно в этом, понимаешь ли, притягательность русской цивилизации. Потому что Аллах милостивый, милосердный. И русская душа не э, злобная. Хотя э, завистливая и жадная. Если политика – это вопрос власти с позиции «Кто враг?», то кто сейчас на земле является врагом неба с позиции неба политики? Это канонические вещь. Это князь мира сего. Между тем, силами зла и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот, тот ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Но мы так. Помогаем по мере сил. Это духи злобы небесные от него же. Если даджаль там это, и шайтаны это по исламу. Вот они. Антихрист победит. Мы в этом не сомневаемся. Это вот цифровизация, генно-модифицированный человек. Все туда и идет. Но! Царствие его будет недолгим, всего три с половиной года, потом новое небо и новая земля, на которых царит правда, правда это мир невидимый, станет видимым, и там мы увидим эту ужасную правду, этих, понимаешь ли, духа злого поднебесного. Вот серо-зеленых чертиков, которые видят ребята, которые допились до белой горячки. Причем, что негр, что латинос, что белый, что китайцы. Белая горячка дает одни и те же картинки. Вот почему-то об этом э, мало наука свистит. Грядущий белый царь будет явлен неким мистическим образом? Или он будет избран по какой-то специальной процедуре? Через земский собор, например? Ну, думаю, что будет, конечно, по какой-то процедуре. Какова эта процедура? Небес канцелярия знает. Я по разведным признакам могу сказать, что ну, это разведные признаки. И это разведные признаки замысла, а вовсе не предречения. Поэтому то, что я вам сейчас скажу, совсем не обязательно, что это так. Но другого у меня нет. Посмотрите на формулировку, кто может быть правителем России в поправках к Конституции двадцатого года. Никто на нее пальцем не показывает, но текста есть. Так вот из этого текста, который написан, кем написан те, которые планируют. Правителем России может быть человек, который взялся из бывших республик Союза ССР не обязательно из Российской Федерации. Так вот есть такая мифологема, что Украинская православная церковь Московского патриархата она уже отказалась от ну, вот этой вот специальной военной операции, вот этой вот денацификации, там прочего встала на позицию православную. И эта церковь находится в гонении. Вот если Московский Патриархат, он находится, так сказать, под э, Кремлем, что в Кремле сказали, то э, наше святейшество и делает. То Украинская Православная Церковь, она находится в оппозиции к Кремлевским. Сейчас уж точно в оппозиции к Кремлевским. И не очень-то молится за Зеленского или за те украинские перспективы, которые нам не объявили. Хотя мы знаем, и Патрушев нам сказал, понимаешь, 27 числа раздел Украины. А раздел Украины – это выделение новых хозяев на юге. Так вот, украинская православная церковь, она церковь гонимая, она может избрать князя, который будет защищать церковь, православный народ. И этот белый царь может прийти оттуда, из Киева. Тут весь, так сказать, сакральный, вот, луковый выбор, или там, понимаешь вот, что будет, это все связано с первородством. Киев, Киевская Русь первородна, или э, московиты, понимаешь, в чем дело. Так вот, этот белый царь может выйти из Киева. В том православии, так сказать, которое гонимое, а не в том православии, которое торжествует. Потому что то православие, которое торжествует, оно встало под пету светской власти. А то православие, которое гонимое, оно может родить, понимаешь, этого белого царя, который вернет, так сказать, эти моральные и духовные принципы. Тут главное ⁇ это победа моральная и духовная. «А, нет, твое!» «Все ждут царя. Им насочиняли предсказания, вывернули как нужно. Они сидят и ждут, когда придет царь. А зачем им царь? А чтобы на него все тяготы переложить. Пусть все разгребают, а мы заживем счастливо. Продолжим жрать в три горла и будем наслаждаться жизнью. Они на самом деле так думают, понимаешь? Им не интересно, заслужили ли они царя». Великая Тартария на средневековых картах это государство или просто обозначение территории? Ну, это карты чьи? Вам, дорогие ищущие, показывают карты европейские. А вы видели китайские карты? Нет, вам их не показывают. Ну, есть и другие карты. А показывают только, понимаешь ли, э, европейские карты. Темна эта часть. Почему? Потому что... Историю пишет победитель, историю России э, всю выморли э, немцы, э, которые пришли вместе, э, начиная с Петра Первого, а в основном при Екатерине, э, Ломоносов там чего-то ну, возникал, Татищев там чего-то возникал, а все равно та история, которая написана, написана немцами, поэтому про Тартарию там ничего, китайцев читать про Тартарию тоже не очень интересно. Почему? Они пишут свою картину, э, все это китайское. Ну, китайцы пишут, что это все наше, китайское. Э, поэтому, что такое Тартария, есть некоторый разведный признак. Есть, так сказать, символика этой Тартарии. То есть что-то такое было. Вот. Но это что-то такое было присоединил к Москве Иван Грозный. А он кто такой в титулке? Царь. Казанский, царь Астраханский и всей сибирской земля повелите. Он, Иван Грозный, всю эту тартарию на себя забрал первым царем В Руси. Никто не рассказывает, памятников нету. Почему? Ну, потому что Романовы, понимаете, этого очень не хотели. Андрей Петрович Девятов и Петр Адольфович Гвоздьков – это одно и то же лицо. Ну, конечно, это одно и то же лицо. Ульянов Ленин, Горький Пешков. Ну, вот и я такой же. Литературное псевдание. Вот. А так, лицо одно и то же, конечно. По паспорту я, Петр Адольфович, Петр, Камень и ты, Петр Камень, тебе воздвигну церковь и, не, и ее не одолеют врата Ада. А Адольфович это я понимаешь, что такой это немецко-фашистской э, флером, понимаешь ли, э, вот. Андрей Девят это не я себе придумал этот псевдоним, его придумал газета «Завтра», и это сделал, конечно, покойный ныне, э, Нагорный. Он почему-то меня назвал Андрей 9 но я не сопротивляюсь. Андрей – это первый, а Девятый – это конец. А, а, альфа и Омега. Может ли кинематограф быть оружием в войне смыслов? Конечно, из всех искусств для нас важнейших является кино. Конечно! Но какое кино нам покажет? Американское. Ну вот и мозги все туда направлены. Россия преобразится. Это великая мощь. Она должна стать маяком того, как надо. Не весь мир сориентируется на этот маяк. Антихрист все равно победит, но все равно, так сказать, этот образец будет показан. Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец, как вообще все может быть. Запустим символы, все само сдвинется. Как он будет показан? Читайте последнюю речь Патрушева э, от 27 числа в «Российской газете». Вот примерно так. Вот он э, засвечивает некоторые планы, как секретарь Совета безопасности. Мне скажут, а чего ты это щеки дуваешь? Ты имеешь вообще компетенции такие оценки делать? Да. Ну, я вам скажу, что э, не политика – это... Рожденные в России, ни у кого не списаны. Геополитика – это все западные. Это же, понимаешь ли, Макиндер, Хаускофер, там Мехин и так далее. Там русских нету. И, и геополитика э, – это преклонение перед Западом. Так вот мы, истолковые, понимаешь ли, родили от народа. Не от Академии наук, не от администрации президента, не от э, бизнеса, да, вот сами э, родили систему взглядов внутренне непротиворечивую систему взгляда с таким детским именем не А поскольку система взгляда внутренне противоречивая, значит она имеет, так сказать, шанс называться адекватный происходящим процессом. Есть что живой. Есть кто живой. Всяких полно. Живых мало. Чего так кричать? Еще раз говорю, геополитика это не наше! Это все от Запада. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф, в контроль над плоским пространством борьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. Неополитика — это все наш. Романа германской и саксонской составляющей в небо политики нет. И неополитика — это система взглядов, родившаяся в России, ни у кого не списны и не имеющая индекс цитирования. Мы сами, мы сами и другой системы взгляда ни у кого не списанной в России, той, которая есть, нет. Теперь, значит, а почему я имею дерзость и наглость э, дать э, оценку э, обстановки с позиции, так сказать, не политики, а это взгляд сверху, со стратегической высоты и в масштабе глобальном. Мне сейчас 70 лет. 70 лет – это уже возраст, который позволяет судить о происходящем с позиции мудрости. После 60 лет, только после 60 лет – это конфуция, Человек может различить правду от неправды, и только после 70 лет все, что он, его сердце – это чувства. Значит, они предрасположены к резонансу с законом «не», с законом мироздания, вот этим сказать, законным переменом. Только после 70. Раньше бесполезно. Но это Конфуций, наши-то умники, и сейчас вам все расскажут, как есть. А, а я вот дожив до 70 лет, и вот и только после этого, так сказать, рубежа сподобился, так сказать, сейчас сказать то, что я вам сейчас скажу. Мой жизненный путь был следующим. Я 10 лет служил в посольстве ССР КНР. За три командировки. Значит, это был с 76 по 92 год. Занимаясь 10 лет деятельность несовместимой со статусом дипломатом, я все-таки на практике какую-то китайщину познал. Дальше я в перерывах между командировками в Пекин, в посольстве, я 6 лет был оперативно дежурным на пункте управления разведтехническим средством. Я э, закончил службу в Советской армии э, в звании полковник. А 23 февраля 1993 -го года я был исключен из списков главного разведного управления Генерального штаба. Моя служба в стратегической разведке, военной стратегической разведке, она проходила в Китае и на пункте управления техническим средствами где я представлял китайское направление. А будучи оперативно дежурным, я взвешивал мир в течение ночи. А утром писал разведную сводку, что произошло. А техническим средством это радиорадтехническая разведка. Это система управления связью войсками и оружием. Глобальная. На всех театрах войны, сухопутных и морских. В космосе. Я это знаю не потому, что я на китайском фронте там, закладками тайников занимался или прочим другим делами, несовместимыми с дипломатическим статусом. Я на пункте управления разведтехническими средствами этот стратегический кругозор имел, так сказать, и там, где США. С стратегическим авиационными командами, с крыльями МБР, с системой, значит, воздушно-командные пункты, там, значит, вот, трансляторы, там, театр военных действий, глобальный щит или там в НАТО, это Винтекс, там, прочее. прочее. Это я все проходил, так сказать, не в академии генерального штаба, а в практике разведки стратегической в глобальном масштабе. Космические вещи, там там все прочее. Так вот, это одна часть моей компетенции. Я мир видел через систему управления связью, глобальным масштабом. Весь мир. Дальше я занимался китайщиной. Китайщиной занимался всю свою жизнь. И обрел некую квалификацию кандидата филологических наук по теме «Философские проблемы языка знания». Я философию знаю, языкознание знаю. Я прошел квалификацию. Я написал первую, в 1982 году монографию «Письмо языка мышления китайцев», которая была издана в типографии Главного разведывательного управления «Массовым тиражом. 10 экземпляров». То есть я китайщину знаю, я э, мир в системах управления знаю. Это мое, вот это вот управление связь, разведные признаки. Я в ГРУ от 6-го управления занимался разведными признаками. Разведные признаки – это уши сущности, которые торчат над маскировочными сетями дезинформации. Это как, добы, как, как достичь, как, как убрать эти самые маскировочные сети дезинформации и дотянуться, так сказать, до правды. Вот почему я сейчас вам буду рассказывать оценку обстановки, потому что имею соответствующие компетенции. Ну и другие тоже, но я не буду дальше про себя говорить, какой я хороший. А так я вообще полный идиот, вот, контужен на всю голову, ты уж мне довелось участвовать и в боевых действиях, и в спецоперациях разведки, Я а не только, так сказать, мастер информационной работы стратегической разведки. Я, в общем-то, и в поле тоже был. Ну и 70 лет, понимаешь, в чем дело, все-таки это уже раньше и не стоит вообще рот развивать. Значит, с оценками. Так вот что у нас происходит. Какова на ваш взгляд вероятность ядерного конфликта в ближайшей перспективе? Никакой. Ядерную войну не вы. Она не нужна планировщику. Все э, рассказы ⁇ это пугалки. Пугалки нужны для того, чтобы решить задачу. Какую задачу? Победы. А вершина военного искусства ⁇ это победа без применения оружия. Победа без применения оружия. Поэтому сколько там не рассказывают про реактивные системы залпового огня «Хаммерс» или, понимаешь ли, применение тактического ядерного оружия, эскалации, которую приведет понимаешь, к глобальной ядерной войне — это бесконечный путь хитрости, потому что это стратегемы, А планировщик собрался выиграть эту большую игру без применения оружия. На вершине военного искусства. Кто у нас занимается военным искусством? Министр обороны? Он что, в военном искусстве познал, великое, Да? Кто? Путин? Кто?